Всем хай! с вами Юджин, и друзья, давно с вами не виделись, я приветствую вас всех в 2021 году. На этом прекрасном канале, который уже почти 7 лет, как взращивает не одно поколение прекрасных людей в вас. Я про вас, да, Подлиз из Да нет, это не подлиз. я просто любезничаю, потому что давно с вами не виделись, и жду каких-нибудь комплиментов в свой адрес. быстро! Быстро! Наверняка всех вас мучит вопрос о том, куда я пропал, потому что я особо ничего и не говорил, что я буду делать в ближайшее время. Евгений просто взял, закончил год необычным для всех видосом. Я уверен, что никто не ждал видео про Маквиссера. И потом просто поздравил всех с Новым Годом и исчез. Залег на дно. На самом деле у меня был следующий план. Мне хотелось просто, вот, просто взять и исчезнуть на какое-то время, чтобы не думать о канале, не думать о видео и вообще ни о чем не думать, поскольку я чувствую, что во мне что-то назревают какие-то новые, новые вени, новые течения, во мне просыпается новый человек, точнее даже тот самый человек, который был всегда, который был отодвинут немножко на второй план, поскольку я был Юджином, летсплеером, и я в принципе им остаюсь, я через чуть придает им большое значение, но просто, короче, у меня есть новые вещи, которыми я хочу заниматься, поскольку жизнь коротка, и хочется сделать очень много всего, и я сейчас, как раз таки, буду над этим всем думать, ну, точнее, я уже об этом этом всем думаю, и поэтому я хотел не отвлекаться на канал, просто вот побыть в тишине, так сказать. Но потом я подумал, что все-таки стоит как-то вас проинформировать, потому что вы же должны свой досуг планировать, да? Какие же вы видосы будете смотреть? Других ютуберов, что ли? Пф, не, не надо. Вы все меня ждете, я уверен. Я ведь прав. В общем, именно с целью вас проинформировать о своих дальнейших планах я к вам сюда и пришел. Я планирую не выпускать видосы как минимум целый январь, как я делал в прошлом году. Поскольку в прошлом году меня это прям вот реально очень зарядило новой энергией. Мне понравилось не думать ни о чем, не думать вообще об играх, не думать о том, что надо что-то монтировать и никуда не бежать, не торопиться. В общем, этим я собираюсь заниматься сейчас. Просто отдыхать. Вернусь я на этот прекрасный канал с новыми, шикарнейшими и смешными видосами. Где-то в начале февраля, не уверен, что это будет 1 февраля, посмотрим, в общем, как пойдет. В планах у меня в ближайшее время полететь в Сочи на недельку, просто отдохнуть. Ну, не совсем просто отдохнуть, скорее всего, я там буду писать сценарий для третьего номера комикса Game Hunters. У меня он пока расписан тезисно, и там я его планирую завершить и пустить в отрисовку уже. И вот отсюда мы плавно перетекаем к следующей теме комикса Game Hunters. Как вы помните, друзья, в конце прошлого года я объявил старт предзаказов на печатную версию первого номера комикса Game. Hunters и у нас был солдат. Мы продали тысячи экземпляров. Это был Потрясающий успех для меня, потому что я не ожидал, что будет такой спрос. Разумеется, я от лица всей команды Game Hunters хочу поблагодарить тех, кто приобрел комикс, потому что вы очень поддержали проект. Большое вам всем спасибо. И напоминаю, что мы начнем рассылать комиксы с 15 января. И, кстати, завтра я собираюсь поехать на склад, куда привезли уже все эти надпечатанные комиксы. Хочу проверить их качество и лично своей рукой подпишу каждый экземпляр, который потом приедет к вам, вот ко всем, кто заказал. Если вы, кстати, захотите, посмотреть на то, как я подписываю эти комиксы для вас, вы можете зайти в мой Телеграм. Ссылка будет в описании. Там я буду больше всего видосов постить на эту тему, да и вообще на любую другую тему. И также будет что-то публиковаться в Инстаграме, но в меньшем количестве. И что-то будет публиковаться в ВК. В общем, все мои соцсети, которые для вас удобны, вот вы заходите и смотрите, и следите за новостями там. Но Телеграм больше всего будет публиковаться, конечно же. Большая просьба к вам, друзья, как только вы получите ваш экземпляр комикса, пожалуйста, отметьте меня в Инстаграм сфоткайтесь. Пришла фотки куда-нибудь, потому что я буду вас публиковать, буду выкладывать у себя в соцсетях. Поэтому вот очень жду, очень хочу увидеть ваши довольные лица с этим комиксом в руках. Ну а для всех, кто ждет второй номер комикса Game Hunters, мы его опубликуем, как только разберемся с первым номером, отправим все экземпляры. Сейчас в данный момент пишется музыка, которая будет сопровождать второй номер в нашей читалке на сайте. Поэтому, если вы до сих пор не зареганы на сайте PressE.ru, это мой магазинчик комиксов и моего мерча, то обязательно заходите сейчас прямо по ссылке в описании. Оно того стоит, я вам клянусь. Также вы сможете очень легко узнать о том, что у нас продается на сайте и следить за новинками, подписавшись на Instagram, аккаунт Press и Store. Вот он у вас на экранах. Сейчас он, конечно же, пуст, но скоро там будут публикации. Вначале я упомянул о том, что последним видео в прошлом году стало возвращение Mac высера. но еще раз напомню, что это не значит, что это прям... Возвращение, возвращение, будет дальше сериал, куча выпусков, это абсолютно не факт. Чего я могу точно гарантировать? Это то, что я буду делать комикс про Маквиссера. но Это будет one shot, опять же, просто единичный номер, который, если вам всем очень зайдет, то будет уже перерастать в сериал в виде комикса, потому что мне кажется, что этот персонаж довольно-таки разносторонний, и его можно переосмыслить и сделать его более свободным, уже в виде рисунков. И хотя я понимаю, что персонаж родился просто из игры GTA 5, мне все-таки хочется, чтобы он был нечто большим, чем просто персонаж из редактора игры. В нем есть гораздо больше глубины, и безумие. В принципе, это мой персонаж, что хочу, то и делаю с ним. Поэтому ждите комикс. Ну, а возвращаясь, опять же, к тому выпуску Маквиссера, я очень благодарен вам за такие отзывы Приятно Вы действительно тепло его встретили. Это прикольно было. Мне было приятно вернуться к персонажу, поозвучивать его, подурачиться. И надеюсь, что вы тоже поностальгировали. Больше не ждите его. Не, ну в комиксе можете ждать. Итак, мы заканчиваем с блоком про комиксы. Я говорю о нем так много, потому что мне очень нравится то, что я делаю с этим проектом. Uh, вот, теперь всем, кому интересен уже мой канал игры, я хочу сказать, что я вернусь, вот как я и сказал, с первого, не с первого, а там с февраля какого-то. И буду дальше выпускать видосы по играм, буду развлекать вас. У меня Рафт на очереди, Little Nightmares, в общем... Будет целая куча всего, я жду не дождусь, когда смогу снова записывать игры. Поверьте, мы с вами еще поугараем знатно, я обещаю вам. Ну и напоследок хочется рассказать вам о своих планах. Наконец-таки не просто лить воду, где у меня большие планы и много проектов. Мне хочется просто поделиться с вами, что я хочу еще сделать. Итак, значит... Я, возможно, же когда-то говорил, но я не помню, потому что я очень стар, и у меня плохая память уже. Какое-то время назад я написал сценарий для своей собственной игры, и это э, очень прикольная история, очень прикольная игра. Это будет не то чтобы сюжетка, это скорее будет как рогалик, ближе всего похоже на Айзека по вариативности, по количеству концовок и так далее. я не могу сейчас точно рассказать вам о том, что это конкретно будет, поскольку... Ну, то есть я знаю, что это будет, но из-за того, что сейчас это только на бумаге, я не, не хочу лишний раз что-то там спойлерить, потому что, возможно, что-то поменяется. Это будет просто трогательная история на знакомую нам с вами всем, я уверен, тему. И это будет множество, множество фана, потому что игра будет вариативной, как я сказал, прохождение каждый раз будет отличаться, и столько экшена, драйва. Вот если мы сможем это реализовать вот так круто, как я себе это представляю в голове, как я это прописал, то вы будете просто тысячи часов можно будет тратить в этой игре, я вам гарантирую. Когда я только создал этот канал, я сделал также сообщество в стиме. И я думаю, что сейчас пора этого, этого маленького говнючка оживить, поскольку там тысяч 30, по-моему, человек, я не знаю, надо даже посмотреть, сколько там. Да, там 30 тысяч человек в этой группе, и я хочу ее оживить, я хочу потихонечку там публиковать... Контент связанный с разработкой игры. Я не знаю, как часто он будет публиковаться, поскольку это я только еще вот в стадии обдумывания, кто будет помогать мне с этой игрой. У меня есть два чувачка, которые мне помогают. Очень хорошие ребята, с которыми мы уже ведем обсуждение, как это мы все будем делать. Но, возможно, команда будет пополняться. Может быть, не знаю, может быть, вы офигенный мега-мастер игр. И повелитель игр, и вы можете делать крутые игры на там движке. Мы, по-моему, избрали Unreal. Да, мы на Unreal. Нет, я не, делал. Я не программист, я фиг знает. Короче, на какой-то мы там, мы обсуждали несколько движков. И вот мы думаем, на чем мы это с вами будем делать. С вами. Ну да, с вами, потому что я буду также создавать различные обсуждения в группе, где... Может быть, когда у нас будут появляться какие-то технические демо, может быть, уже что-то буду выкладывать, чтобы вы смогли это заценить, поиграть, дать фидбэк какой-то. Но это, опять же говорю, это будет не то, что там раз в день или раз в неделю будет публиковаться контент. Скорее просто а, вот ссылка в описании на эту Steam-группу. Заходите туда будьте там и следите за новостями, потому что как только что-то будет у меня вам показать, я вам сразу тут же покажу, и вы сможете принять в этом участие, дать ценный фидбэк, чтобы мы с вами в итоге замутили прикольную игру, которую можно рубиться часами на пролет. Вот такая вот новость, и на самом деле я боялся говорить вам о ней, потому что думал, что ой, сейчас просто так растреплю и в итоге забью, либо что-то там не получится, растрачу энергию, но я сейчас начал говорить, и наоборот почувствовал, что энергии столько больше стало, и как будто бы я такой, типа, надо делать, рассказал, надо делать. В общем, заходите обязательно в Steam-группу, я обновлю там, там превьюшка даже еще старая, вот эта картинка аватарка группы, старая-старая-старая, с самого начала рождения этого канала, забавно. Заходите, геймеры, замутим игру с вами. И самый последний план, который я себе в голову бил, как некоторые из вас знают, Опять же, я боюсь об этом рассказывать, чтобы не растрепать энергию просто так, не раздать ее. Но все-таки, почему бы нет? Я хочу, опять же, на себя наложить некое обязательство, типа, я обязательно это сделаю. Да я по-любому это сделаю, потому что мне что-то свербит в одном месте, потому что уже хочется. Короче, как некоторые из вас знают, возможно, многие, до вообще деятельности на тюбе я был музыкантом. Я играл в своей группе, я писал там музыку, я там вокалистом был, на гитаре партии писал, на басу, на всем партии писал, музон писал, был композитором вообще всея Руси. Не, не то чтобы я был мега талантливым и так далее, но просто писал музыку, которая мне нравилась, мы с братом вместе лобали и даже были какие-то успехи. Собственно, я снова хочу попробовать себя в музыке. Я последнее время, последние полгода взращиваю эту идею, я чувствую, как музыка начинает играть в моей голове, как старые идеи приходят ко мне снова, но уже в новом оформлении, поскольку я слушаю много современной музыки и сейчас еще больше стал, чтобы понимать вообще, что то, что кому что нравится, самому, чтобы не быть старпером, знаете, и нафталиновой музыкой такой не, не попахивала, чтобы. Потому что не хочется, чтобы мой мозг костенел только там на лимпах. Я обожаю лимпов, естественно, они всегда будут со мной, я их в могилу унесу, только их сами останусь жив. В общем, буду делать музон. Не знаю, как это будет, когда это будет, в каком виде это выльется. Серьезном, шуточном, дебильном я не знаю. Я просто хочу наконец-таки снова жить по фану и делать всякую хрень, которая мне придет в голову, как я это делал, в принципе, всегда. Знаете, за последние несколько месяцев, два или три месяца, у меня столько всего в жизни произошло офлайн. Не, это Нет смысла об этом говорить, это мое личное. Но просто я вдруг перестал куда-то бежать, я перестал думать о цифрах, перестал думать вообще о чем-либо, и мне вот хочется просто... Чуть-чуть вздохнуть, немножко свежего воздуха, впустить в, эту, в этот купол, в котором я оказался какое-то время назад, реально последние пару лет. У меня было такое, что я сильно загнался, я стал слишком серьезно все воспринимать, стал бояться всего. Бояться что-то потерять, бояться где-то разочаровать кого-то, вас разочаровать, себя разочаровать. Но потом я подумал, что когда я начинал, вообще только на YouTube, у меня не было, ну, ничего не было. Я был только сам себе предоставлен, и мне было просто... Все, что я делал, мне просто... Ре реально смешило, смешило, удивляло, трогало, как, допустим, сейчас комикс, который я делаю, вот прям я чувствую вот эту вот энергию, когда я напишу этот сценарий, я такой знаю, что вы тоже это испытаете. Каждый раз, когда я арк монтирую, поэтому они так редко выходят, эти видео по арк, потому что когда вот я сажусь монтировать его, я такой, опа, вот эта история, вот она, поворотная точка, вот это вот здесь все, вот здесь люди точно вот это испытают, И я прям вкладываю эти эмоции, я знаю, что вы их тоже чувствуете. И поэтому я вот хочу продолжать с таким подходом идти э, по своей дорожке, по своим разным дорожкам, потому что я не хочу быть однонаправленным человеком. У кого-то я, конечно же, буду всегда ассоциироваться как парень, который просто играет в игры, это нормально. Но я гораздо больше, я целое дерево с кучей веток. И поэтому вы скоро увидите, какие листья растут на этих ветках, посмотрите, я еще и поэтичный человек. В общем, друзья, такие планы. Так что большое спасибо всем за внимание, я надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, что вы останетесь здесь со мной, чтобы посмотреть, что в итоге получится у меня, что не получится, какие у меня будут успехи, э, проигрыши, разочарования, зашквары и триумфы, не знаю, в общем, все что угодно. Пофигу. Ну, а на этом мы с вами закончим этот разговорный видос. Огромное всем спасибо за внимание, что были со мной. Я надеюсь, что вы отлично провели эти новогодние каникулы. Я надеюсь, что у вас тоже куча планов на будущее. Не только на этот год, но и вообще, в принципе, на жизнь. И, блин, ребят, не ждите ничего. Ничего не бойтесь. Реализуйте все прямо сейчас. Как только вы... Вот как только вы подумали о чем-то, как только вы угорнули над какой-нибудь шуткой, тут же ее говорите всем. Как только вы придумали какую-то идею, которую нужно написать, пишите. Все, что в ваших силах, вы должны делать обязательно. Потому что, поверьте мне, я медлил в своей жизни. Я ждал, я сомневался, я нервничал. И это, это ничем хорошим не закончилось. Все, что я делал сразу, как только мне приходило в голову, всегда выстреливало. Может быть, не всегда хорошо выстреливал, но, тем не менее, привело меня туда, где я сейчас нахожусь. И сейчас я чувствую себя, ну, реально, гораздо счастливее, чем когда-либо. Я давно не испытывал такого чувства. Выходите из зоны комфорта, друзья. Этот мир огромный, полный возможностей. Боже мой, берите все отсюда. Берите все, потому что мы живем один раз и... Хватайте, хватайте все, что здесь есть. Вы кайфонете, обещаю вам. С вами был Юджин. Увидимся в следующем месяце и всем пять!